Всем доброго времени суток, с вами Катамхали, такая импровизированная разминка перед Новым Годом по открытию коробок, ну только в этом режиме у нас, да, сейчас не коробки, у нас тут этот портал, там стартеры инженера, мне просто как раз <laughs> в игре не хватало, ну вообще не хватало 700 золота, чтобы там, ну, хочу купить одну улучшенную главу боевого. Пропуска, ну, пошел в премиум магазин, а тут как раз, да, приурочить к этому проще открыть коробки. Ну, немного дороже получится, чем просто тысячу золотых купить. Тут, да, там 220 я посмотрел. Ну, тут 550-10 штук этих коробок я купил. Ой, коробок вот этих стартеров инженеры. И как раз, да, хватит на главу боевого пропуска. Еще 300 золота останется <laughs> в запасе, в общем. Начнем открывать. Пошел первый, да? Я не надеюсь, что там выпадет премиум танк Я вот чисто вот надеялся О, 3D стиль зато сразу выпал на 140-го Кстати, на 140-го у меня и так есть 3D стиль Но не такой, а другой Так Заменить, да, 250 золота стоит, чтобы заменить Подарок, ну, день танкового премиум аккаунта Тоже пригодится Вот, да, начислено 100 золота Как раз 1900, теперь мне не хватает 600 Ну, вообще 525, ну, где взять 25, как не в магазине Вот, еще 100 золота есть, 250 серебра, да, так там, плюсом мелочи всякие полезные. Ну, в принципе, награды такие же, как у нас и на Новый год, да, смысл тот же, только там гарантированно 250 золота из коробки выпадает, а тут гарантировано только сотня. Ну, зато замена учитывается вот в, в гарантированных наградах, да, если мы замену активируем, то есть у нас получится, да, вот сейчас нам не нравится, но ну, 100 серебра, да, там нажали, хоп, а, как раз мне можно на замену 250 потратить один раз. Ну, хотя не смысл, да, ерундой заниматься. Давайте уж дооткрываем. Еще 100 серебра. Ну, это, блин, что-то вообще прям жоп какая-то. Вот, день танкового премиума аккаунта. Блин, дайте три дня. Блин. Оп. О, ну это, конечно, <смех> нежданчик удивительный Я купил 10 стартеров Я не, сразу сказал, что не надеюсь на премиум машину А тут на тебе СТ-шка 8 уровня Ну, вполне сейчас надо в ангаре, кстати, изучить Не знаю, что это за танк Ну, как так, Вид видеть видел, но что он может, не знаю Так, улучшенные брошюры Франции И еще один, и оп 100 серебра Все, забрать награду Пойдем посмотрим уж. премиум машину. что я там вы, в, выпало мне. Так, надо тут фильтр отключить. Так, что-то у нас была СТ-шка Германия восьмой уровня. Восьмой уровень, Германия. Вот она. Название, конечно, выиграть: Камфпанз 07RH. Но мне как раз, кстати, пятой машины не хватало. У меня четыре премиу есть. Причем все ТТ-шки. Вот будет первое. Так, ну, главное, огневая мощь, средний урон, 200, скорострельность орудия, так, заряжание, ну, перезарядка довольно быстрая, да, ну, соответственный урон, поэтому маленький, зато комфортный. углы наводки, на минус 9 градусов орудия опускается, так, Бронепробитие. Где бронепробитие? Блин, посмотри. Вот, проще сюда зайти. Самое главное, что интересно. Так, средняя бронепробиваемость. Ну, на базовых снарядах 205. Ну, в топе будет, конечно, достаточно комфортно. Попадая к десяткам, без золота не обойтись. Ну, я на премах золотом не играю, потому что премах, в первую очередь, я считаю, что это для того, чтобы пофармить. А использую золотые снаряды, я пробовал, катал, фармить нифига не получается. В общем, посредственное орудие Ну, главное, точность, да, ну, хорошая точность 0.34, быстрое время сведения То есть, да, где-то прибежал Скорее всего, и мобильность у него на уровне Так, масса, масса Так, удельная мощность Ну, очень большая, 23 лошадки на тонну Да, даже 23.33 Максимальная скорость 65 То есть, достаточно такой быстрый танк Ну, и, я думаю, скорее всего Картонный, да, где у нас тут живучесть Ну, да, броня Отсутствует корпус там еще, да, вон 115 во лбу, ну, может быть, если попадешь к шестеркам, там, лбом, и получится что-нибудь тонкануть, ну, в общем, это не про это, да, это скорее такой танк поддержки, где-нибудь спрятался, засел, то есть скорость позволяет быстро позицию занять, в общем, да, получилось, открывал коробки, а тут бац, еще и обзор. Танка. Ну, выглядит он, конечно. Какая-то странная у него башня, да, такая приплюснутая. Лепешка, кстати, еще сделать еще чуть поменьше, и был бы вообще, да. Ну, так где-нибудь от рельефа, в принципе, можно. Да, вот так выглянул, тычку дал, заныкался, выцелить. Ну, в принципе, несложно. Башня достаточно большая. Ну, мобильность, конечно, радует. Ну, вот как серебро надо будет подфармить, попробую, обкатаем. Да, пока что у меня серебра хватает, 12 миллионов Ну сейчас У меня там на подходе десятка Скоро Мауса куплю, как раз После покупки Мауса придется идти фармить серу Потому что останется очень мало Ну, в общем, достаточно удачно Я коробки открыл, да, и главу пропуск Теперь куплю, и прям получил В общем, вот такие пироги Всем спасибо за внимание, не забываем подписываться на канал Кому понравилось, обязательно ставим понравилось Всем удачи, до новых встреч, пока-пока